Всем привет! Вы находитесь на канале GoPlay Games. И у нас, по идее, шестая, если я не ошибаюсь серия зайчика. Нас Ромыч зовет собой куда-то, куда-то айда с нами. Я айда с ними, и мы, конечно же, идем. Ну давай, Ромка, жги, чё там? Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебе, кажется, уже боятся все. Ах. Конечно боятся, я а куда деваться? Это во-первых, во-вторых, в смысле покараулишь? Вы там что, опять какие-то свои разборки будете устраивать? Я не хочу в этом участвовать. Если вы будете там кого-то зажимать, бить, там воровать, без меня, пожалуйста. Меня боятся? И хотя это не укладывалось в голове, меня э, раздобрило их отношение. И я тут же согласился. Ой, дурак, Антоха, ой, дурак. Я шел за Ромкой и по сумрачным туннелям школы, дегустируя совершенно новое чувство вседозволенности. Мы шагали картинно, будто герои какого-то криминального фильма. Словно только мы втроем обладали некой информацией, недоступной всем прочим. Не знаю, пошел бы я с ними, если бы мне сразу объяснили цель компании. Мы затаились в темноте у спортзала, а ребята начали потирать костяшки, глядя на выходящих из раздевалки мальчиков. О, зажать решили, да, вот его, да, небось? А, наконец, бежит, ткнул пальцем в кого-то из толпы. Вон этот лох! А, этот лох! Ромка опасно заулыбался и кинул прокуренным голосом. А, и, кин... и кинул прокуренным голосом. Стой на стреме. И если кто изучил их, объявится, дай знать. Ты мне камень дал, дай, чтобы я тебя сразу в голову зарядил. Гляди в на. четыре на. Да. Четыре глаза. Давай. Я встал дай. на углу, переполнен самыми разными мыслями и чувствами. В закутке позади Ронка переговаривался с пятиклассником. Может, тебя на счетчик поставить, а? У шлепок майонезный. Но... Шлепок майонезный. Мальчики, два не хныкал, что-то доказывая, но Ромка гнул свою линию. Заборится Брайня, себя беше лишь изредка поддакивал. Подгавкивал. Во! Ну, блин, вражеский подпезды, что с ним сделать? <свят> Похвалил бы меня папа за то, что я связался с ними. Все, вали, давай. Товарищи вышли из-за кутка. Лампочка озарила фотоаппарат в руке Ромки. Ого. Боларует. Он твой. Ромка безразлично тряхнул черным чудом техники с раскладной вспышкой. Офигенная тема! Он так чепонько творяется, ты нажимаешь на кнопку, он так, значит, пух. и у тебя сразу выезжает эта вот а, фотокарточка. Причем она сначала черная, ты ее вот так вот постоишь, там чуть-чуть подождешь, и там проявляется фотография. Это так прикольно, так прикольно. Ой, я как вспомню. Терьмой! Терь да с Быдлом связался, естественно. Теперь все вещи, которые у них будут появляться, теперь их. Мне тут один должник Велик торчал за свой гнилой базар. Велик торчал за свой гнилой базар? То есть он тебе что-то сказал, тебе это не понравилось, и ты с него стребовал за это Велик, чтобы не убить его? Я не что? Рома. К вот как ты так вообще качаешь? Но говорит нет у него велосипеда. Вот и расплатился Фотиком. То есть этот лох про тебя что-то сказанул и. Ой, как это происходит? Он честно говоря в хер не впился. Отдай его мне. Парни было жалко, но все плохие мысли растворялись при взгляде на железную, а желанную камеру. Я же вы представила, как понравился бы Оли Полароид, и как я фотографировал бы сестру, маму, отца, а потом бы они все вместе у тебя тебе задавали вопрос, откуда, Антон, у тебя фотоаппарат? Твою мать, откуда? Хотя нам бы фотоаппарат на самом деле понадобился бы, чтобы сфоткать лесу, чтобы сфоткать хозяина леса, и вообще мы могли бы набрать огромное количество всяких разных улик, ту же самую сову отфоткать. Ха, нам нужен этот фотоаппарат. Образы неспешно приступа... э, проступает на твердой карточке, будто из тумана выплывают родные лица. И Полину тоже щелкнул бы, тогда у меня была бы ее фотография. Дебил, ты не о том думаешь. Хранилась бы в ящике под замком. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Рома смерил меня взглядом и снова стал тем Ромкой, с которым я столкнулся вчера. Коварным и насмешливым вожаком хищной стаи. Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Прости, братан. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Разыграть во что? Только он сказал об игре, как мне почему-то вспомнилась Алиса. Я посмотрел на полароид. Ну давай с тобой на него сыграем. Только во что? Тебя же прыснул в кулак. Чаром, снимем с нас, последние штаны. Так, давай, давай не, не с моими штанами играться, а? Я тебя чё, пидор, с пацанов штаны снимать? Рома посмотрел на меня сверху вниз. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Блин, бабки? Не знаю. Тём, у тебя есть бабки? Во -во! карманы, Ой, все, началось, началось. Гиена проснулась. Я медленно вывернул содержимое брюк в слабой надежде на скрести хотя бы какой-то мелочи на завтрак. В кармане что-то зашуршало. Я вынудел штанов в тот самый вкладыш с Мерседесом, что получил бы благодаря Алисе. По-моему, это, да, вот редкая твоя Мерседеска. 500 SL. Видимо, я машинально сунул его туда, когда он вылетел из рюкзака со всеми тетрадями. А на вкладыше играете? Опа. У Беша округлились глаза, стоило поднести картинку с машиной поближе. А вот Ромка даже брови не повел. Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это же редкая тачка! Это Да, да жвачки этой рубль цена, а в полороде кассеты еще целая. Да это да... Опа, очнулся. Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Ну такой у тебя точно нету. Если у тебя таких вкладышей хоть жопы жуй Машины это у тебя точно нету. Ой, бяша, ты дебила! Рома, видимо хотел просто да, просто так, да, как-то забрать это. А -а поэтому сделал вид, что типа, ну это херня, это херня, ну, типа фантик какой-то, фу-фу-фу, а этот оживился, сразу сдал их двоих. Фу, блин. Да, да, да, да, да, ответил под затыльник. Ах, ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. А. Как я и подозревал, такой автомобиль был ценным пополнением любого коллекционера жвачки Турбо. Ага, значит появился интерес. Так во что будем играть? Подкидного! Да сейчас, конечно. В ножичке? Да, конечно. Я не заметил, как... Не заметил, как в руках Бяши появилась засаленная и наверняка краплённая колода карт. А Ромка прям перед носом мастерски крутанул бабочкой. Играть по их правилам совершенно не хотелось. А давайте в камень ножницы. О, -о, о а ты у нас любишь рисковать. А куда деваться? Ну что, мой полароид против твоего мерса? Ну давай. По рукам. Ой, не знаю. Так... Обычно всегда показывают первым камень ну, Так, мы играем с Ромкой и, Скорее всего, он первым покажет Бумагу, чтобы обернуть мой камень А мы покажем ножницы Сука Так, отдумаем дальше Мы оба показали ножницы Так было бы неплохо показать камень. Он тогда покажет бумагу. Ну, вот, к примеру, про, просто по логике, да? Он будет рассуждать точно так же, я так думаю. Сука! Как так Ой-ой, что-то я это завертел, закрутил. этих тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо а, беша-красава, Ромка по Тошка разделал. <с> как бы не было грустно по итогу остаться, ни с чем я протянул вкладыш ребятам. Папа всегда говорил, что карточный долг это святое, хоть у нас э, вовсе не, и не карты. Ромка сложил руки на груди и с довольной миной осматривал свой приз, а затем посмотрел на меня и вдруг выдал. Чего Тошек приунул? Ладно, давай как другу дам шанс отыграться. Играем, скажем. До трех подъем. Ну, давай, давай. Ну ты, Рома, -ти Тип. Ну, я э -э. так думаю, это уже такое заскриптованное. Дружки вновь геницы смеялись, но Ромка тут же серьезно поднял кулак. Он явно хотел продолжить. Так. Что мы первым показали? Мы первым показали ножницы, потом показал бумагу. Ну, давай. Сука. Так, теперь мы показали бумагу. Ну-ка, давай-ка так. Сука! Ой, я даже не знаю, мне кажется, тут выиграть нельзя. Скорее всего, у Ромки будет три победы, у меня одна. Смотри. Ну вот. Как два пальца! Об асфальт, да. Бяша ликую, захлопал в ладоши так, что идущие по коридору дети покосились на нас. Я был полностью разгромлен! Финикаля комедия тосик. Коля, Камиль, Через руки Бяши кроме пере перекочевала мое единственное подтверждение, что Алису существует. <связывается> а вот и Вишенка моей. Получен достижение лопух. Успела. Блин, интересно, а выиграть вообще нужно? Можно? Надо будет в достижение залезть, посмотреть, возможно ли вообще выиграть. Спасибо, Антош. Было приятно иметь с тобой дело. Хм. Лопух. Ну ладно. Семь дней с того дня, как лейтенант навещал класс. Неделя? На первый взгляд все оставалось так же. А... Алису, ты видел? Лес по-прежнему протягивал к поселку свои крючковатые лапы, а ветер ночами заметал белые флаги пороши. Родители приглушенные спорили в спальне, а я включал мультики погромче и подсаживался Коле. Фотографии Вовы и Семёна чернели на доске, да и кругло лица, и не вернулась домой. Но что-то все же поменялось. На лицах одноклассников читались перемены. Они оттягивали карманы, подаренные яблоком. Что? Они оттягивали карман, подаренным яблоком. Ш не поняла. Испарилась враждебность. Школа больше не пугала меня. Карман... То есть они типа дарили тебе яблоко, а ты засовывал его в карман, да, и оно оттягивало тебе, будет... зачем так сложно? А главное, чья-то тень проскользнула по столу, оставив таинственную записку. Я бросил взгляд вправо между партами, но посыльного и след простыл. От кого эта записка? Что мог скрывать в себе этот аккуратно вырванный и сложный листок? Очередные угрозы и унижения? Или все-таки... Я взял листочки и осторожно вздохнул льющийся... А, вдохнул льющийся аромат. Ежевика. Жду тебя в тупичке у раздевалки. Приходи один. Внутри красивым почерком был выведен. Да, в тупичке раздевалки приходи один. Сердечко. Ай, ну началось, господи. Стоит тебе кому-то тебя поманить, и ты уже бежишь, уже плывешь. Он уже поплыл. Объединенный призыв, я тут же сорвался с места. То и дело оглядываясь, не увязался ли кто за мной. Задумавшись, я не заметил, что уже почти бегу, заск... заскакивая за поворот. Ой, дебила. И тут же наткнулся на кого-то в темном закутке. Закат... За Ой! Ой! Как диковиная птица. Как диковинная птица полетела к моим ногам зеленая тетрадка. Полина переу... переувеличена, переувеличенно возмутилась. Ш... Да откуда вы берете эти слова я просто и не могу. Преувеличена, да, наверное так. Петров, да ты совсем зрение потерял. Но на то мне и очки. Я поправил очки собственная близорукость, словно бы перестала смущать. Наклонился и подобрал тетрадку. Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что случилось? Полина внимательно меня осмотрела и пощекотала языком. А, пощелкала. Я все же такая пощекотала. Что, Анка, не поняла? А знаешь, на что ты похож, Антоша? Ты лиса? На блюзовую импровизацию. Не, не может быть. Я заморгала задачно. Она не может быть Лисой, потому что она тогда играла на скрипке, когда у нас был выбор. Либо Полина, либо Лиса, да? И Полина тогда играла на скрипке, а мы ушли уже к Лисе. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня? Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Почему? С музыкой очень даже. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой Или военный марш Как наша Лилия Павловна Молодец А ты такой задумчивый Таинственный Иногда немного печальный Он дурак Полина не надо Ты точно блюз? Нет нет, Он похоронный марш Я бы сказала А почему импровизация? Хер поймешь, что у тебя в башке, чувак, поэтому импровизация. А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия. Какой темп возьмет. Да-да-да. Конечно, не все сказанное Полиной дошло до меня. Но я не мог оторваться от ее улыбки легкой, как дуновение майского ветерка, и от глаз клубых и глубоких. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Вот ты какая? То есть, ты уже опытная и это не какая-то там эстрада. Полина не надо. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Полина охнула, нахмурилась, отчего стало еще красивее. Не произноси при мне такие слова. Я тебе обязательно дам коссеку. Хорошо. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил, и джаз, и свинг, и классику. Мне свинг нравится. Кстати, до сих пор очень нравится свинг. Это он подметил, что у меня склад ума как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы: пение дождя, леса. А это миленько. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Это меня вот в свете последних событий как-то меня это немножечко пугает. Я напрягся тревожить, что она подтрунивает. Но Полина качнул головой. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Опа. Вот это она определила, однако. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. ТАН-ТАН-ТАН! Мимо прошагала Катя своим фирменным морозным взглядом. Мы нырнули в тень, стараясь его избежать. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. Да-да-да, сучка пошла. А Катька какая мелодия. Полина хитро улыбнулась. Скрип несмазанных дверных петель. <связывая> Знаешь, такой мерзкий дискант. Да-да-да. <связывая> Я захихихил, прикрыв рот. Молодец, Полина, уважаю. Умная девочка. Катя, конечно, не слышала нашего перешептывания, но вдруг неодобрительно покосилась через плечо. А потом лишь мыхнула, шм... Хмыкнула и ушла в освояси. Только для друзей тетрадь. Полина Морозова. Я же вспомнил про тетрадь, которую так и сжимал в руке. Повертел ее. Вместо названия предмета на обложке были выведены имя и фамилия хозяйки и слова. Только для друзей. Любопытные Варваре кое-что оторвали. А вот сейчас голос был очень похож на лесу. Прости, это анкета? Заполнил когда-нибудь? Я соврал, что да. На деле же одноклассницы из моей старой школы никогда не просили меня заполнить анкету. Это было довольно обидно. Развлечения, конечно, девчачье. Просто список стандартных вопросов про любимых актеров и любимые цвета. Но доверить кому-то такую тетрадку считалось показателем дружбы. И иногда чего-то большего, о чем я раньше имел смутные представления. Хочешь, заполни мою. <связывая> Сердце участило свой бег. Полина, не надо, а только не с Антоном, не надо. Хочу, спасибо. Он это... Полина хитро хихикнула. А хотя... Там же столько секретов. В смысле, ты ее тоже заполняла? Наверное, лучше тебе и не знать, о чем мы, девочки, думаем. Ой, да ладно тебе. Она потянулась к тетрадке, играя со мной. Я перебросил находку в другую руку. Полина попыталась пересечь мой маневр. Ее волосы на миг коснулись моего лица, шелковистая прядь зачкотала нос. Я ощутил запах, и весь мир стал этим ароматом, душистым, манящим, живым. Запомнить бы его, украсть! Голова пошла кругом, но я собрался и сказал, подражая интонации лейтенанта Тихонова. Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. Полина прикрыла округлившийся в притворном ужасе рот. И что мне грозит за сокрытие улик? Это мы узнаем потом у Антона, когда обнаружится, что перстень у него. Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Ой, да конечно. Здесь содержатся секретные сведения. Ой, не тому ты, мальчику доверилась, не тому. Мы все будем листать, да. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Полина затмеялась, неожиданно притиснулась к моей груди, вновь обдав форматом волос и кожи. Такой сливочный, почти прозрачный, с тоненькими ниточками вен под ней. Иногда эти записи, они такие странные, я, я даже не знаю, я вот пытаюсь читать как бы нормально, да, да. то есть у меня как-то мозг пытается предугадать, что там будет далее написано, и я пытаюсь, знаешь, подобрать что-то вот, как-то мой мозг пытается подобрать что-то более подходящее, а там вены какие-то, что, блядь? Я шепот был горячим, как расплавленное на сковородке масло. Ох уж это вот, я не знаю, кто это писал, но это просто, это вот, ж, ж, нечто просто. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. О. честная милицейская. А теперь, Антоша, самое время поторопиться. Ага, что там что там что там что там на уроке я достал тетрадь ну ты дурак лучше эту тетрадь доставать дома на уроке не стоит этого делать при условии того что тебя любит там это немножечко дразнить с величайшей осторожностью будто она была хрупким сокровищем полистал вчитываясь чужие предпочтения Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк кромки. Шафутинский, 23 февраля. А? Гулять, купить бумер. А -а -а. Сталоны, Шварцнэйкер. Не верь, не Да ладно, это Реально, это же группа тату. Утиные истории. Лучший друг Бяша. о Буквы вылезали за рамки клеточек, словно стесняли своей бесформенности. Грозная Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромы даже не черный плащ, а утиные истории. И чё? многим нравятся утиные истории? Я как бы до сих пор не прочу посмотреть, в принципе, поиграть, посмотреть. Где-то далеко учителя декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Мне было не до него. Страницу с ответом Полины украшали цветы и вырезки журнала Cool Girl. Полина Морозова. Франц Шуберт. День рождения, день рождения. Слушать, увидеть мир. Роберт Шуман. Потер... Это, наверное, вот цитата, да? Потерять всех, кого люблю. Номер он Бременские музыканты. Дедушка лучший друг. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное слушать. Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через голову одноклассников на Полину. Она сосредоточно записывала за учителя. Вопросы. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. О, мы тоже такую фигню рисовали. Было дело, было дело. Как тебя зовут? В каком классе? Так, любимая музыка, праздник, твое хобби, какая у тебя мечта, твой герой, чего ты боишься больше всего. Твой номер телефона, твой любимый мультфильм, лучший друг. Так, Пет Петров Антон, 6В. Я долго вспоминал любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Кармен. Сколько ты с крутыми танцорами в клипах. Кармен. Советская и российская технопоп-группа начала и середины 90-х была основана Богданом, Титамиром и Сергеем Лемохом. Запомнилась экстравагантными танцами и музыкальной теме к мультфильму «Капитан Пронин». Вообще, я не, я не знаю такую группу. Кармен. Без понятия. Любимый праздник. Это просто Новый год, естественно. Хобби. Рисование. Мечта. Пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я не раздумывая начал по... Остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкеты, мой выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук закончил я, сверху присобачил человек. Человек-паук. Почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно «Потерять дорогого мне человека». Твой номер телефона. Никакого секрета. 303-95. Любимый мультфильм? Трансформеры. А! Лучший друг. Я замес... замешкался, прикусив колпачок ручки. Вспом вспомнил Алису скользящую. Алису, ну, конечно, напиши Алису. Да, лучший друг Алисы. Замечательно. Ты еще напиши. Хозяин леса. Лучший друг. Ёб твою мать. Антон. За стволами деревьев, задорово смеющихся в темноте. Неделю я ее не видел. И даже начал волноваться. В конце концов, именно она не дала меня на растерзание тому исполинскому монстру, что бродит по лесу в ночи. Как-то упомянул при Ромке и Бяше девочку в маске, но они лишь странно на меня посмотрели. Интересно, чем она сейчас занимается? Лучший друг, перечитал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были две буквы, и я аккуратно вписал их в клеточки. Ты. Ого! Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный бодрящий воздух об... обдал мои щеки румянцем. Солнце похоже на целый яркий желток, ярко светило. Дорогу словно отлили серебром. Снег искрился, переломля... переломляя солнечные лучи. Я, зазмурившись, улыбал... улыбался ослепительной белизне. Я от чего-то волшебного и завучего в груди потому что в дружбе может таиться и нечто большее. Ты Я сживал улыбку и покраснел, как рак. Да так, анекдот вспомнил. Тебе сейчас придется его рассказывать, Антон, ты че? Бяша топтался в центре двора, ботинки нетерпеливо елозили по льду. Ну, делись тогда на. Ну, естественно. Давай, Атоха, жги. Я прошерстил память и выдал первый попавшийся анекдот услышанный утром в столовой. Кощей вышел на крыльцо, почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Петросян, советский, российский стендап-комик, именуемый в народе. Королев юмористических ремейков и бородатых анекдотов. О, Петросян, да. Ну, идем, на. Ну, идем. И не дожидаясь, он последовал к углу школы, я не уверена, двинулся за ним. А куда? Идем, идем, на. Да. Мы теперь в одной связке и действуем заодно. Помощь твоя нужна в кое-каком дельце. Давай, что уж делать, раз я бандит, я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово дельце. За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. Батю, позови, дельце есть! Бяша обернулся, в, облегчающем купюш... в, облегча... в облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. От мысли, что меня сейчас втянут во что-то преступное, ноги предательски бы затряслись. Череда образов, проскоч... образов проскочила перед глазами. Строгий Тихонов захлопывает дверь камеры, отец гневно бьет по тюремным прутьям, а мама и Оля тихо плачут рядом». На заднем дворе, как на зло никого не было. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял, широко раздвинув ноги, правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего? Проветриваемся, на. Голос Бяши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте. Вы что, постролись, что ли? А мне и здесь нормально, да, куколка? Да, что? Куколка? Это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк! Вали пока цел Я переваривал услышанное. Бяша назвал Рому говнюком. Он свихнулся. Пацаны! Ха! Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Ромке, замахнулся как-то чудно и комично. Ха! Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар. Актеры в индийских фильмах, которые любит мама, и то дрались убедительнее. Бяша заскулила, хоть я и не видел, чтобы Рома стукнул его. Рома пнул куда-то в колено, Бяша припал на четвереньки, оха и аха. А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Локоть его подергивался, рука выползла из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко выкинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. <смех> <смех> <смех> Что, блядь? <смех> Букет подснежников. Не пойми, откуда взявшийся в такой мороз как Качнулся у моего лица, что, блядь, что, что, что, происходит? Это что, цветы? Позволь проводить тебя. Чё? А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Мне кажется, это чересчур даже для вас, ребята. Ну, Атёна, бедным маньякам и посасать нельзя. Сидит в углу. Эх, хреновость, а маньяк, Бяшка. Даже тоха не повелся. А она нас в два счета раскусит. Погодь Тебе кто-то нравится? Полинка тебе нравится? Да ладно! А, стопудово ему нравится Полинка. Он же и заполнял ее анкету, да? А значит, там что-то вот, да, вот есть что-то такое, что-то такое, значит, Ромке нравится Полина, и он для нее достал букет. Сейчас он просто передо мной разыграл, типа, сцену, как они там, з как он показывает, э, так скажем, свое мастерство урокопашного боя одной рукой на Бяше, причем... Наконец ко мне вернулся дар до... речи. Она? Кто она? Что тут творится? Рома хмыкнул, Сдуай цветов снежинки. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Ну-ну-ну, да-да. Беша встал, отряхиваясь. Да Рома ть, в тёлку одну втёрлся. Вон откуда-то цветы на. Пасть заткни! Я так. планируем подкатить слегка. Ничего себе слегка, целое это самое. <смех> Театральное выступление тут не устроили. Разыграть представление, а то она неприступная, мать ее за ногу. <смех> типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. А типа Бяша подруливает к ней, пошли со мной, дельцы есть. <смех> И Роман такой, да, охренел? такой, на тебе, Бяша, на, на. Точнее, одной рукой такой. Одна там вот типа сзади, вторая. такой, на, на, на, на. на. И Бяша ой, нет, да, да, да, да, да, да. да. И Р Роман такой, цветы тебе давай, провожу тебя, да. Бяша обиженно заворчал. Там ты говно. Ну и я такой ее раз и спасаю. Ну, чё, Тбяж совсем бездарный актер. Давай-ка ты маньяком будешь. Я? Ну а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. А благодаря Катькиным сплетням все в школе думают, что именно ты бабурина кокнул. Давай, соглашайся, Тох. Да вы чё, мне сама Полина нравится. От сердца отлегло, никакого криминала, обычный театр. Еще и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривление? Ну? Тип, идешь ко мне, борзы такой, можешь разок в печень заехать? Печень не надо, печень нет. Береги... Вот что-что, вот печень берегить А я тебя, тип херак и в сугроб. Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Бяша, меняешь пол. Ты теперь телочка. <сёк> гуляй. <сёк> Рисички. <сёк> гуляй. Бяша, гуляй. Бяша, меняй пол. Бяша, гуляй. <сёк> Сейчас он подцепится к нибудь Аккуратно. Бяса. Бяша зашаркал по двору, кривляясь, закривлялся. Я тёлочка, красивая, тёлочка, Я гуляю. ла, -ла, -ла, -ла. <смех> <смех> Тоха, действуй. Я борясь с улыбкой направился к кромке. Но опять спрят Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актерствовал на 5 баллов. Она моя. А-а-а. О боже Я рискнул и махнул в сторону друга Костяшки кулака шкальнули По кожаной куртке Как кромка внезапно упал Ахахаха Он такой, что, блять? Что будет? Ахахаха Не от тычка, конечно А пускай что-то <связывая> Неошутливого тычка, конечно, поскользнувшись на льду. Кулапнул <связывая> со всем весом, так и не убрав руку из-под тела. Лепестки при... <связывая> примятых бутонов остались на снегу. Я кинулся на помощь. Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? <связывая> Рома осторожно разминал запястье. Да не, ушиб вроде. Лёд приложить нужно. О господи, да слез прям. Тебя, мудака, приложить нужно. Об стенку башкой. Ромка встал, уже посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Да почему же сразу? Почему вы всегда так думаете? Нормально все. Она тоже поржет над тобой, ничего страшного. Давай еще раз отрепетируем. Рома мотнул головой. Вечером, как рука пройдет. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Опа! Все, проговорился до Антона, теперь он вот так вот дошло, да? Догова... Опа! Я сек все на полуслове. В голове щелкнул рубильник и все стало на свои места. Наконец-таки до тебя доперла, Антонша. А наконец! Что-то такой недальновидный у нас. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его карау... каракули в анкете. Почему я не удосужился как следует изучить их? Меня будто молотом огрели, вколотили в землю. Полина вот главный герой спектакля, срежиссированного Ромкой. А мне в нем досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вальтрона. Ох. Один за всех. И все на одного. Именно что на одного, а не за одного. Захлопни. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. А теперь бывай. Так всегда. <смотается> Мотается туда-сюда. Вечером мы к тебе заглянем. Хорошо. И вот эта вот штука у него прыгает с этой стороны на эту. Такой чпоньк-чпоньк-чпоньк. Во рту стоял привкус гадкой воды, которая запила лекарство. Ой, наркушник-то наш. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уговорила, уготовил мне роль злодея. Да, я сегодня ага, читала, да. там и у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали Я обродил по дому, будто пьяный. Поддакивал сестре, толком есть, не разбирая, да, о чем там, она говорит. Шишки, и потом они все это разбирали и клеили на бумагу. И друг другу дарили, открытки делали там всякие. И ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка из, даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько да, молоточком да. разбили, а по блюточки да, с них... Падали. Оля же толдычила без блюточки. перебоя, то и дело вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смокла и уставился меня до более знакомым колючим мамин взглядом. Пам-пам! Меня буквально выдернуло из темницы разума, где колокочущие мысли, подобно гарпием, обрушивали самой искусанный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с ее грозной позой в виде заглавной буквы «Ф». Типа вот так вот, руки в боки! И вздернутыми к потолку бровями. Ты меня не слышишь? Слушал, слушал, там кто-то игрушечку принес, там старую такую игрушечку, что-то вы там шишечек лепили, а, что-то вы там делали. Я слушал, слушал, слушал. Фух. Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонацию чуть ли не, не, чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру с затянувшихся в перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне, а это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости, ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, Перескакивая с одного предмета на другой, Силис, найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. У вас приставка есть? Оля нахохлилась. Однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихонечку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток? Хочешь? ковбоев! Ковбоев хочу! Ковбоев, я не знаю, мне больше всего нравилось. Уток, да, там прикольно, там еще эта собачка такая... была, да, да, да, да, да. Ты лучше меня играешь. Ну, ты не поддаешься сестре? Серьезно? Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. <смех> Оля прыс... прыснула со смеха Ледяное сердце окончательно растаяло <смех> А как ты догадался? Я сейчас знаешь какая метка. Считаю, уже проиграла <смех> Да? Ну давай Не на того напала Включай скорее А зачем открыть? А, кольцо положить я спрятал печатку Семёна в ящик письменного стола. Хотя сам до конца так и не понял, поступил ли я правильно, укравив у милиционера важную улику. Наконец, я перебрался в комнату сестры. Выглядит вот это на самом деле жутко, такое маньячело реально подкрадывается со спины. Ужасно. Малютку подскочила к телевизору, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона. Явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки с телепередачи маячили на ламповом экране. пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходило? Вопрос был. Обывательским. Я даже и не задумался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и рас... растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель в... на место и, вытащив испачканную ру... Ру... ручонку, Господи! В... стала неуклюже от... отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. -мама... что? Она замолчала и на секунду показалось, что на ее глазах выступили слезы. У нее опять был этот страшный. Голя взглянула на меня мокрыми глазенками-блюдцами. Приступ Опа, что за приступ? Такое случалось раньше, но довольно редко, а когда мы перебрались в этот богом забы забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу, она в газету была завернута и пахла так. Да? А мама опять начала злиться, потом взяла нож... Оля поюжила с опаской, выглянув в окно. Они и... Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту ее не замечали. Ну-ка. Вот так у себя. Потом мама ударила. Ножом? Вот так. Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Серьезно, ножом? Рыбу! Господи! Судя по звукам, несчастная рыба была просто из холота. Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым в жабры клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Есть смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу. или когда бабушка отрубила голову цыпленка, мама всегда впадала в странный пугающий до дрожи приступ. Ух, хера себе! Эпилепсия, что ли, накрывала? Ее глаза закатывались, она падала на как спиленное дерево, и извивалась, как то самая бившаяся в огонь рыба, переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. А папа, он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы вспоми... воспоминания ранили ее. Да, вначале... Он ее пнул пару раз. Страшно! Когда увидел, что маме плохо, а потом вдруг заплакал. А тут слышно уме дернулась брови. Безумие источаемое лесом и окончательно заладевшая мамой перебросилась и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнула встречу Оли, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась с мордашками в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие. Такой взгляд бешеный. Ах! Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Да я что-то как бы тоже немножко в шоке сказала. Честно говоря, как-то... Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. О, Вит! Ведь... Оля выужжься вскрикнула и спряталась за меня. Представляете, это оказывается просто вот... Лицо, а у него на башке лягушка. Вы, вы об этом знали? Я вот случайно в интернете не так давно наткнулась на... Опять же таки, этот несчастный вид, блин. О да. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Перед лихи, перед лихи, Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково, как и при виде совы. У меня самого выступили мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. О, да! Так, Вид! Логотип телекомпании, представляющий керамическую голову древней китайского философа. Да, вот Гёсяня с трехлапой жабой на голове. Во, во, во! Символ ужаса детей России, России 90-х, да! Боже, это был кошмар, это ужас был просто Это круче любого хора. Наверное, после этого меня хорроры не пробивают теперь А есть другие варианты играть? Ну, играть Дэнди, я до сих пор помню эту Дэнди Ооо, 9999 Там еще музыка такая должна быть Тан, та-да-да-дан Наконец на экране появился список на многоигровки, идущие в комплекте вместе с приставкой. Там, типа, такой закат, там, типа, девушка и мужчина, они такие друг к другу бегут, там костер разводят, потом там, типа, палатку строят, там ребенка, по-моему, растят, там, вот это вот. И все это под прекрасную музыку. Там тан, та-та-та-тан-тан. Тан, тан, тан, тан, тан, тан. Ну, короче, вот. А, или вот это вот, да, было. А, вот-вот-вот оно. Музыка не та. Да идите уж пень, не та музыка. Вообще не та. Но список, да, выглядел вот так вот. И вот там вот эта вот пара, там закат. Досадно, что большинство наименований на этом кадре же были просто другими уровнями одной и той же игры. Да, действительно так оно и было. То есть вот Танк 0.1, вот Танк 0.2, вот Танк 0.3, к примеру, да. Я подобрал серый прямоугольный джойстик. О-о-о-о, боже, Сколько лет, сколько зим! Как мы давно с тобой не виделись, чувак. Прямоугольный джойстик стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Там что-то так, бла-бла-бла. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяющая, она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей. Наверное. Ого, целых двух. Везет. Ну как тебе сказать, что это друзья? Это так, приятели. А ты говоришь, лисичку увидела? Ага, ее зовут Алиса. Откуда ты ими узнала? Мне резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала? Да, когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Так, да, спасла. же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, а затем таинственный шепоток из чаще, Как улепетывал побитый Семен, и как склоняясь надо мной, заслоняя луну, рогатый великан. Все это время я будто бы ощущал незримое присутствие Лицы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев, застывшей улыбкой на рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя на вождение. А еще она что-нибудь говорила? Нет! Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Не подходи к ней, не разговаривай. Ты не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Сова. Я вставил слетовой пистолет в гнездо от второго джойстика по смешок сестры. Чур, первая! Ну давай, жги! Собака другая. Это, видимо, чтобы не копировать, да? И утки другие. Ну, типа того, да, было. В смысле выключить? А сколько она утку убила? Ой, она ни одной утки не убила. Ну, типа поддаемся сестре, а что нам еще остается делать? Что значит выключить? Да попробуем играли и будет а типа все <смех> получен достижение Антон? бяка Антон? ой но ну, если бы я знала если бы я знала конечно же я бы не стала так делать мам докача за меня только с третьего раза Антон, тебя полина моментально протрезе я метнулся в коридор не споткнись смотри я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Оле игрушки. Алло? У твоей мамы такой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что то Знала бы она, как, дор как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаши и потрёпанный блокнот. Ну да, пошло-поехало. Вот я тоже сам какую-то херню рисовала. Я взяла их, принялся водить гриффин по бумаге, рисую хаотичные завитки, так норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Ну, кстати, да, у него, да, вот, все, пошло-поехало. Я прочла ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честный буду. Ну давай. Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушку не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про, ну, голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефон глаз, игла, скрипит, воет изредка. Тут неуютно. Очень. Не знаю, как тебе. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я от тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Ах, вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. И у тебя что, есть вариант свалить отсюда? Подалько. В лес, подумал я отчужденно, молю хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз. Я когда рисую, будто путешествую. У меня также с открипкой. Убегаю по смычку в небо. А? Я осознал, что рисую нож бабочку. Зачеркнул. Вспомина... Воспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы и охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их? Опачки! А вот это уже интересно. Давайте подумаем, если мы выберем Ромку, то мы напугаем как минимум Полину, но Ромка это такой себе друг, давайте будем честными, что Ромка такой себе друг, что Бяша такой себе друг, что в принципе я у них как шестерка, то есть я им в принципе ни в какие места не, это, не уперся, я как бы и не нужен. С другой стороны, если мы поможем Ромке, Ромка может быть нам даст фотоаппарат. Возможно. Да? И, может быть, он действительно нам где-то в чем то сможет помочь в какой-нибудь ситуации. Ну, Полина на нас обидит, скорее всего. Если мы выберем Полину, то, как бы, опять же-таки, мы потеряем Рому Бяшу. Ну, я, мне почему-то кажется, что Полину нам охмурить не удастся. Я, блядь, даже не знаю. Давайте тогда оставим до следующего раза. Я не знаю, пишите свои мысли по этому поводу. Потому что вот, вот это вот сейчас меня вставило просто врасплох на самом деле. Я не знаю, что в этот Что сейчас выбирать, что делать? Короче, пишите свои комментарии. Про свой выбор. Может, вы сможете мне что-нибудь подсказать, да? И соответственно, без спойлеров, просто ваше мнение. Мне, бы... мне было бы интересно узнать ваше мнение на этот счет, потому что, честно говоря, я как-то сейчас в растерянности. Я просто даже не знаю. Даже не знаю. Я бы, наверное, лично... Как-то, блин, если тебе нравится Полина, как бы, ну, скажи ей о том, что, типа, знаешь, ты мне нравишься. Как бы, так и так. А говорить о том, что, вот, знаешь, Ромка там собрался кое-что делать, кое-что делать, хо-хо-хо, ха-ха-ха. И в итоге получится, что Полина обратит внимание на Рому. Ха! В общем, как-то так. Оставляйте свои комментарии. Посмотрим, что из, этим, из этого с этим можно вообще сделать. Ставьте лайки. Всем спасибо за то, что вы были со мной. Все. Всем спасибо. Всех обнимаю, всех целую. Всем пока-пока.